Давайте погнали! Неплановая съемка, надеюсь меня слышно и ветер не задувает, кстати. Блин, телефон в кармане чуточку мешает. Передаю привет подписчикам, со мной Максим. Вон он едет. Надеюсь, хотя бы что-то слышно. Должно быть слышно, но я не знаю. Это не точно. Так, Максим отстает. Жаль я и не вызвал сюда гонщика. Подгонщиком я имею в виду Максима, но вы его не знаете. Хотя одно из позапрошлых видео он участвовал. Как раз таки на своем синем, я не знаю, что это такое. Сегодня в покатушки покатушке я вдруг решил прокатиться на своем скутере. И пожал с собой Максима, если что, оператор мне нужен будет. Чуточку он отстает, надо бы его подождать. Блин, Шлемак спал, капец. Надеюсь, видос будет интересным, хотя бы надеюсь. Хотя я не такие видосы видел, которые собирают просмотры, это просто жесть. Так, вот здесь остановимся, это уберем все неполадки. Во-первых, спавший Шлемак. Так. Поправлено. Теперь мои волосы, которые мешают мне глядеть. Надеюсь, микрофон не отойдет. Так, запись идет. Значит все нормально. Надеюсь, потом совмещу нормально. Звук с этим видео. Так, запихаю телефон надежно, так чтобы он меня не выпал по пути, а то будет фиаско. Так, шлемок что-то решил опять спасть. Во! Че, Максим, поехали? Куда-нибудь? Подъедь сюда! Кататься. Че, не хочешь передать подписчикам привет? Максим, ну так тебя точно уже никто не услышит. Погромче, прям Максим! Вот. Мощь! Ну, как будто бы я люблю громко говорить. Я обычно тихо говорю. Вот ну, тут видос Максим нифига не слышно в микрофон вообще. Ну практически. Всем привет. Так, привет Офигительное приветствие, короче, ребят. Надеюсь, это видео не будет, не будет отправлено в помойку, как одно из видео, которое записалось без звука. Это было вообще капец, конечно. Разоч... Более разочарование. Так, ладно, что-то мы это заговорились, надо интересные покатушки снимать. Давай, Максима, я сейчас попробую тут газануть, и потом развернусь, и обратно приеду, а потом мы потихонечку поедем. Во, сейчас максималочку. Газ в пол! Начинается разгон, надеюсь, тут нигде не поверняется. Ох, нифига вообще, нифига не слышно. Ой, что ты по этому... О, котский! Цели попарился у О, идут. А, блядь. Так, вот такой вот нежданчик меня это не устраивает. Меня тут подкинуло чутка. Так, надо быстрее за Максимом, пока его там это волки не унесли. Можно наблюдать красивые виды, надеюсь, вам хорошо видно и не размыто, как обычно бывает. Я на крайний случай, короче, протиру эту камеру, вот там скримак будет, конечно. Так, надо подождать, пока те челики уйдут, а то что-то они не в тему здесь. Так, не будем тратить бенз. Опа-на! Ребят! Я слышу... Гонщика! Ну, вы понимаете, кум я. Причем дозвониться я ему не мог. Видно, он это... Газпол выжимал и из-за своего выхлопа нифига не слышал. Так, не вижу на горизонте Максима, что очень странно. Так, не вижу его, зато я слышу другого райдера, моторайдера. Блин, надо будет обрезать это, Это а что-то не скучно, ой, не скучно, не скучно, скучно. Че я за бритнису вообще? Интересно вам его слышно вообще? Скорее всего нет, но ладно, потихонечку сейчас поедем до Максима, если он, конечно, домой не убежал. Едем, едем в соседнее село На дискотеку Блин, сразу вспомнился эта песня, почему-то Пытаюсь что-то говорить Так что не суполнейший бред Максима что-то я не вижу И другого Максима я тоже не вижу Это я про гонщика Тут целых два Максима Только один гонщик, а другой просто Максим Так, надеюсь он там не уехал Так, это не он там Так, еду потихонечку, прям вообще. Я, это, практически газ не нажимаю, но нажимаю. Блин, мозги вскипают просто. Ладно, вы насладитесь, короче, красивыми видами и спидометром. Едем со скоростью, 0 км в час, потому что у меня тросик порвался, так что мы не будем лететь здесь. Ч я сейчас сказал? Йо Сам не знаю, что за. О, нифига себе, это он! Не он! Не знаю! Блин, видно, гонщик сзади где-то! В общем, все-таки ждет, он не ушел! Так, едем! Красиво! Красота, лепота! Шиповника много. Так, чуточку подбавим газу. Максим ждет. Что, Максим, полетели? Я там гонщика слышал, прикинь. Я там гонщика слышал, Максим 100 пудов там наваливает. Погоди, шли Макс спал. Нормально, поехали. Потихонечку также наслаждаемся видами. А Опасный чел. ну одной рукой, ну ладно, я не буду рисковать. Надеюсь, это в кадре было видно. Будем надеяться. от Максима покажу, 100 пудов видно. У меня целых 180 градусов обзора вроде бы как. Очень хорошая камера, как говорят, это ЭКН-H9, которая как раз таки у меня сейчас. Где яма? А, ну почему? Ну, надо, мы же не будем здесь лететь. Мы это по, прям потихонечку, потихонечку. А, погоди, ну-ка притормози, а то я не знаю, сколько у меня видео длится. Надо будет это обрезать. Я это разговаривал о видах и огунчике, который там пролетал, но надеюсь его было слышно. Кстати, у нас внутри не так уж и жарко. Я просто еду, мне ветер дует. Ну, даже потихонечку все равно прикольно ехать. Такой расслабон. Красиво Ну, Максим, ты еще не знаешь, как кататься на скутере Конечно, на скутере, да, газ нажал И он поехал, но не все так просто, Максим, как кажется Сейчас мы поедем четко, прямо и это дальше определим, куда ехать Я, короче, с магазина, прикинь, ехал Такой злой песочек был Капец, я с этого момента на песке, это по песку на скутере ехать вообще ненавижу Я там, короче, устроил арабский дрифт Ой, какой арабский, блин, токийский Короче, меня там чуточку занесло, знаешь, как по льду понесло Я такой, хопля и чуточку выровнял аккуратно Блин, шлем спадает, надо было шапку одеть, чтобы он не спадал Надеюсь, видео интересным выйдет или хотя бы соберет просмотров 10. Но пока что развиваемся, короче, у нас нету профессионального оборудования, так что наслаждайтесь тем, что есть. Ну, бывает и такое, Максим. Насилуем скутер. Если будут вопросы, какой у меня скутер, это Honda Today аф 37 вроде бы как. Я там не разбирался, что там за АФ Я только знаю, что Honda Today. Обалдительный скутер. Вот самый лучший скутер, на котором я катался, хотя я катался всего на двух скутерах. Это была Honda Dio, не помню какая, как всегда. Модели вообще не помню. Зато знаю, что Honda Dio. И вот Honda Today мой скутер. Так. Да, кстати, мы уже почти в центре. Я а, ничего не слышу, конечно. Максим, у Максима тебя в микрофоне, тем более, не будет слышно. Я надеюсь, хотя бы, что в меня было слышно. ой ой Представляю, что будет, если будет слишком громко. Тогда надо будет звук убавлять чуточку и там что-нибудь пошаманит. Я знаю, есть такие видеоблогеры, которые запикивают матки и вот этот писк, его не регулирует, он прям сразу на максимуме, на максимум ставят. И когда проходит мат, ты просто вскривак тебе прям в ухо бьет этот писк непротивный, такой громкий. Хотя бы потише его сделали, блин. А? Ну разных бывает ленится, знаешь, делать качественно. Ну, надеюсь, хотя бы у меня будет подобие качественного контента. У нас как-то больше какие-то не по катушке, а это просто душевные разговоры. Максим, я тебя не особо слышу, прям так себе. Так, ну вот здесь уже интересный поворот. Ой, бабочки летают, прикольно. Сейчас давай по мосту проедем. Ой, это гонщик нелегальный или какой? Ай, блин, не заметил здесь столько всего. Ну-ка, смотрим. Так, на нас смотрят этот гонщик нелегальный или кто? А, нет. Прикинь, это не он. Блин, сколько это у нас появилось мотоциклистов в последнее время просто этих челов, которые на мотоблоке ездят. Ну, у нас село, но что-то в этом году прям этих мотоблоков, сколько, что капец. Одни мотоблоки, машин меньше такой, еще вот этих мотоблоков. Обратно, но ну, почему бы и нет. И как раз таки съездим до трубы, я посмотрю, сколько у меня это запись идет. Смотрю быстро. Еще нормально, еще можно снимать, короче. Не представляю, сколько это видео будет рендериться, потому что я знаю, сколько весит 10 гигабайт. Ой, 10 минут видео Full HD 30 кадров в секунду. 10 минут весят целых 2 гига. Я просто обалдел, когда узнал. 60 кадров в секунду там еще в 2 раза больше. Не представляю, что будет в 4К там. А Минут ну, 15, почти, два, может, 24, я не знаю, Максим. Короче, мы сегодня какие-то не покатушки устроили, а просто душевные разговоры и красивые виды. Надеюсь... О, бабочка. Прикольно. Все, у меня слова и накончились. Все, капец, мозги на взлет. Довольно сложно придумывать слова на ходу. А точнее, нет, бред, любой бред можно не... Ну ладно, не любой бред, что-то я уже все начинаю подтупливать. Все слова забыл. Короче, шоу-импровизация, будем придумывать слова на ходу. Ой, какая кочка не про... Это... Двукочка, какая-то э. трактор, надеюсь его в кадре видно, а то у меня что-то под бут... э, Ой, подопустился, ё-моё, что-то я задумался и совсем растерялся, ой ой э, песок, противный-противный песок, я вижу тут шины не от велосипеда, а от какого-то еще транспорта, видно Максим здесь проносился или какие-нибудь еще другие ребята. Там ребята какие-то на Альфе проехали вообще. То есть что это за мотоцикл был? Ох, нифига, тут снесли. Это, видно, недавно было. Я еще позавчера ходил здесь. Все было нормально. Вот здесь противные кочки, помню, с Максимом проезжали. Ну, Максиму все равно, у меня колесики маленькие, капец. Машина. Что-то пугает. К сожалению, мой скутер без зеркал. Так что неудобно смотреть назад. Прикольнее все, уже путаю слова. Кого? Кто в другую сторону? Машина. А, ну. Да это, ожидаемо. Опять красивое видо. У нас сегодня жара вообще, капец, в багане. О, кстати, тенек, наконец-таки это, так знаете, не жарко, не холодно. Такое прикольное чувство. И когда такой чуть-чуть прохладненький ветерочек дует, прям прикольно Вот такие дни я люблю вообще Но когда там жара под 40, солнце печет и ветра нету, это просто капец Люблю еще дождивые и теплые дни Я помню вообще так это, катался в дождь Максим там спрятался в машине, а я на велосипеде начал в своем гонять вообще по лужам Ну короче, ненормальные вообще я там дропы делал на шоссейнике обычном. Ну, наверное, никто не знает, что, ну как-то никто. Может кто смотрит меня, кто знает, что такое дропы, банихопы и все остальное. Я вообще тут... Это... Хоть знаю, кто меня смотрит. Конечно, я могу посмотреть в, стат... это, в статистику, кто меня смотрит, но там не написано будет, кто знает МТБ, кто не знает, что это такое. Ну и Думексы, все там, самокаты, скейтеры, там, всякие трюкачи, ну, короче, все остальное. И тут, кстати, такое дело, если у меня будут собираться подписчики, и мои родители увидят, что вот это что я продвигаюсь, они что-то говорю там, типа, вот YouTube, я хочу стать ютубером, но знаете эти идеи. Типа, я хочу стать ютубером, я им стану, знаете, как говорите родителям. В большинстве своем говорят так и нифига не делают абсолютно, но я хотя бы что-то пытаюсь сделать. Все, что в моих силах сейчас. У меня нет опыта в съемке совсем. Я... У меня нету компа, чтобы нормально даже редактировать, у меня только телефон. И все. Так, сейчас мы заедем на нашу улицу. Давай, Максим. Так, поворачиваем, поворотник включаем. Так, у меня это правый поворотник, левый поворотник не работает. Уж -то одна лампочка отсутствует. Ну ладно. Приходится рукой показывать, когда я поворачиваю налево. Так, Максим не отстал, он нормально. Велосипедисты какие-то едут. Ой, блин, я уже даже устал говорить, ну как-то. У меня много это извили на кончился, капец. Я нифига не соображаю. Так, едем аккуратненько прямо. Здесь, конечно, у нас дорога такая. Это Россия, бро, блин, сомила эту песню. Капец, меня тут кидает, конечно. Да, надеюсь видно эти ямы. Тут не разогнаться больше пяти километров в час к сожалению, так что максималку здесь не выжить. Так смотрю назад, машин нет, можно ехать дальше. Ну вот тут вообще капец. Ой, ой, ой, о, кочки, кочки, кочки. Максим сзади, не отстает, хорошо. Но мы практически вообще не едем. Я даже не представляю, как это будет выглядеть на камере, конечно. Так, Максим. И вдруг у меня на CD-карте закончилась память. И потом мы с Максимом еще 2 минуты снимали видос. После чего я посмотрел на камеру и увидел, что памяти на CD-шке нету. А сейчас будет интересная история, как после того, как мы все засняли, пошел дождь. Вот мои фотки с мокрыми волосами. И после дождя я сфоткал небо, тут что-то вроде бы красиво выглядело, но на камере как всегда вообще фигня. Пожалуй на этом моменте мы закончим сегодняшнее видео. Всем пока, до свидос и все остальное.